Польза похудения. От каких болезней можно избавиться, сбросив лишний вес? Если хотите узнать об этом, оставайтесь со мной. Здравствуйте, я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. С вами Любов Васютич. Итак, польза похудения. От каких болезней можно избавиться, сбросив лишний вес? Для похудения требуется не только огромное желание, но и большая сила воли, чтобы провести серьезную работу над собой. Важно помнить, что похудеть – это не просто сбросить лишний вес, но изменить привычки, которые привели к лишним весу. Это нелегко, но понимание того, что сбросив лишние килограммы, можно одновременно избавиться от многих болезней. Польза похудения – это хорошее здоровье. От каких болезней можно избавиться, сбросив лишний вес? Можно избавиться от заболевания сердца. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что каждый тучный человек является пациентом-кардиолога. Жировые отложения снижают сократительную способность мышцы сердца. Из-за этого сердце увеличивается в два раза и, естественно, нарушается его нормальная работа, появляется одышка, боли в сердце, повышается артериальное давление, развивается гипертоническая болезнь. Но по мере снижения веса тела все эти изменения в работе сердца постепенно приходят в норму. Можно избавиться от заболеваний сосудов. Атеросклероз сосуда возникает почти у каждого полного человека, так как нарушается обмен веществ и на стенках сосудов откладывается лишний холестерин. В результате возникают серьезные проблемы, инфаркты и инсульты. При похудении Обмен веществ восстанавливается, очищаются сосуды. При похудении можно избавиться от заболевания органов дыхания. Люди, имеющие лишний вес, очень часто и в тяжелой форме болеют простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией, пневмонии, которой трудно подается лечению. При похудении избыток жира уходит из брюшной полости, что помогает восстановлению нормальной работы органов дыхания. При похудении можно также избавиться и от диабета. Люди больные диабетом 90% имеют лишний вес. Дело в том, что ожирение снижает чувствительность организма к инсулину и нарушает углеводный обмен, но эту болезнь можно взять под контроль с помощью здорового образа жизни и похудения. При похудении можно избавиться от расстройства желудка. При чрезмерном питании происходит перегрузка желудочно-кишечного тракта и увеличивается размер тонкой кишки. У большинства полных людей повышенная кислотность желудочного сока, что приводит к изжоге отрыжки, развивается хронический гастрит. При уменьшении массы тела желудочно-кишечный тракт приходит в норму. При похудении можно избавиться и от боли в спине. Большинство людей с избыточным весом страдает от остеохондроза, так как лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на позвоночник, что приводит к изнашиванию его дисков. Кроме этого, из-за смещения центра тяжести искривляется позвоночник, и деформируется грудная клетка, появляется боль в спине. При похудении можно избавиться от боли в стопе и боли в суставах. Под давлением лишних килограммов постепенно развивается плоскостопие. Поражается мелкие, крупные суставы. Часто возникают вывихи и подвывихи. При похудении можно избавиться от тромбофлебита. Система кровообращения тоже не остается незатронутой. Увеличивается свертываемость крови, появляется варикозное расширение вен, образуются тромбы. При Лишним лишнем весе увеличивается нагрузка на вены, а вызванные полнотой гормональные изменения ослабляют их стенки. При похудении можно избавиться от нарушения менструального цикла. Жировая ткань вырабатывает третью часть женских гормонов, поэтому чем больше жира, тем больше эстрогенов. И чтобы подавить их излишки, женский организм старается усиленно вырабатывать мужские половые гормоны. В результате нарушается менструальный цикл. При похудении можно избавиться от от бесплодия. Женщины, имеющие лишний вес, часто страдают бесплодием. Причиной является нарушение гормонального баланса и избыток эстрогенов. Есть доказательства, что при снижении веса лишь на 5-8% в два раза увеличивается вероятность зачатия. При похудении можно избавиться и предотвратить храп и апноэ. Полные люди чаще всего храпят во сне, жировое отложение на шее сужает дыхательные пути, и это приводит к храпу. А это не только неприятно окружающим, но и опасно для самого человека. У некоторых из-за храпа во время сна возникают внезапные остановки дыхания, обное. За ночь может происходить до 500 остановок дыхания, что равняется 4 часам, когда в кровь не поступает кислород. От кислородного голодания развивается гипертония, может случиться инфаркт или инсульт. Zultat. При похудении можно избавиться от повышенной волосатости. Примерно половина полных женщин, имеющих избыточный вес, страдают повышенной волосатостью, то есть волосы растут там, где их не должно быть – на груди, на плечах, на животе и на линии бикини. Как утверждают медики, при избыточном весе страдают все органы и системы в организме человека. Поэтому худеть ради здоровья – самая правильная мотивация. Если вам понравилась моя информация, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой мой канал. С вами была Любовь Осечев. Всего доброго и будьте здоровы!